Продается комната в кирпичном доме. Место расположения – центр, улица Николаева. В хорошем состоянии, не торцевая. Мебель новая, прилагается. Удобство на 8 комнат. Чисто в общих местах. В подъезде – недавний косметический ремонт. Возможно, помощь в ипотеке и оплата материнским капиталом. Yeah uh -huh.